Всем привет, меня зовут Евгений И в этом видео я хочу начать Тему обновлений Скорее всего будет несколько видео На эту тему, и это первое С описанием, в принципе, плана Задач, так скажем И зачем, зачем это надо, почему это Настолько сложно И так, как вы видите, у меня есть Vert Engine, в нем два гипервизора И в нем есть Hosted Engine Что самое, так сказать, Изюминка Все это работает на основе Centos 6, то есть то, что и это engine 3.5, то есть вот здесь везде центр 6, здесь центр 6 и сам engine нажимаем about, это версия 3.5 на центр 6. чем проблема, что с версии 3.6 уже невозможно добавлять и версии EL6, а с версии 4.0 уже и engine выпускается только на 7 Centos и То есть назрела проблема, что нужно Смигрировать всю вот эту инфраструктуру которая целиком находится на центр 6 на CTS 7, и при возможности смигрировать даунтаймы и каким-то образом скоординировать э, это, чтобы виртуальные машины, например, можно было также смигрировать То есть у меня здесь в данном в лаборатории у меня есть один кластер, в котором два хоста в целом и один дата-центр. То есть у меня дата-центр только один в версии 3.5 и в нем работают виртуалочки там, и тому подобное для теста, но в целом их может быть больше и для остальных центров в принципе будет выполняться та же самая процедура только она гораздо проще, так как там нет engine. и вот мы виртуальная машина, здесь есть сам хостеденжин и для теста у меня здесь крутится одна виртуальная машина что мы видели, что вот у нас есть виртуалки это все естественно находится на nfs storage. что виртуальная машина, что и хостеденжин они находятся на своих NFS-шарах и у меня есть Здесь SSH этим двум хостам. Я могу сделать VM-статус. Да. Вот у нас есть два хоста: Один и два На одном из них машина работает, на другом она не работает. Все нормально, то есть, все, все в хорошем состоянии. В, и health good. То есть все довольно-таки довольно нормально и работает. Задача перенести это все на центр 7. Я здесь кратенько в блокнотике записал. То есть, вот что у нас есть. У нас сейчас есть EL6 везде и ER35. То есть мы будем делать следующим образом. Сначала мы обновим гипервизоры. То есть гипервизоры станут EL7, EL7. Engine останется нетронутым. Engine останется тем же, что и был. То есть это будет engine 3.5 на EL6. Следующим шагом, это будет, наверное, отдельное следующее видео, на обновленных уже гипервизорах мы смигрируем engine. То есть мигрируем engine 3.5 на новую версию CentOS и затем уже можно будет, при обновленных всех операционных системах, может быть обновлено 3.6 и так далее, и тому подобное, 3.4.0, 4.1, и потом будет счастье. Значит, сейчас мы займемся вот этой первой фазой в этом, э, в этом конкретном видео. То есть нам нужно передвинуть хосты хостеденжина на ELC. Что для этого нужно? Во-первых... По умолчанию в версии неважно важна миграция между EL6 и EL7. То есть между CentOS 6 и CentOS 7 смигрировать виртуальную машину нельзя. Потому что нельзя поставить CentOS 6 и CentOS 7 в один и тот же кластер. Там есть какая-то возможность сделать это каким-то каким хаком, но я этим не пользовался, потому что ну, в моем случае, я надеюсь, что в вашем случае тоже есть виртуальные машины. А потом, чтобы после апдейта обновить кластер, кластер до новой версии, нужно будет все машины в этом кластере завершить. Поэтому я временно создам здесь временный кластер. В него можно будет по одной мигрировать виртуальные машины. Соответственно, downtime будет оговариваться для каждой виртуальной машины. И потом, когда это все закончится, все машины окажутся в одном кластере постепенно. Не нужно будет выключать все машины одновременно и глушить все полностью для того, чтобы обновить аверт. То есть, ну приступим. То есть для этого я сначала создам кластер в моем дата центре То есть у меня будет кластер для машины кластер для EL7 и кластер для, для, EL, для EL6. Я создам кластер EL7. В нем будет э, тот же самый cpu-type, у меня был Конро, и То есть это, это все копируется из, из существующего кластера. То есть мы только создали. Тут у нас есть пустой кластер. Э, затем нам нужно хосты то есть нам нужен гипервизор и виртуальная машины смигрировать в этот кластер. План таков: сначала я мигрирую один гипервизор в этот кластер. На него мигрирую все наши виртуальные машины. В данном случае это вот эти две. Затем я мигрирую второй э, гипервизор. А, как это сделать? Невозможно. Переуст... То есть апгрейд EL7 в принципе смысла никого не имеет. То есть для этого нужно удалить этот гипервизор. Один переустановить его, передобавить и потом сделать то же самое со, со вторым то есть на нем сейчас у нас есть виртуальная машина то есть я попробую ее смегрировать я попробую вывести maintenance и то есть мы имитируем ситуацию продакшена. то есть у нас была здесь виртуальная машина мы без downtime ее мигрируем на, на другой хост потом вот, она, она убежала теперь у нас две виртуальные машины здесь этот, этот хост у нас в и теперь если мы зайдем на первый хост и посмотрим прям статус он должен стать в local maintenance, все, это нормально всегда проверяйте эти статусы, потому что вот эта вещь независима от engine абсолютно, это, это HA agent, он независим, поэтому он может думать что-то свое но в данном случае все поставилось нормально соответственно мы этот гипервизор удаляем, то есть мы просто его удаляем из э, из авирта все, больше у нас его здесь нет, но при этом сам гипервизор если мы здесь смотрим, он здесь еще есть В этом, в этом как бы загвоздка, Почему я говорю, что он независимо. он удавился из engine Но здесь в хосте engine э, Агенте он еще присутствует, фигурирует И даже если мы зайдем на хост второй И ту же самую команду введем На втором хосте То он тоже думает, что он в local maintenance И он в любой момент готов запуститься, то есть в этом как бы, самая вещь, то есть теперь мы его переустанавливаем с CentOS 7 То есть у меня просто заготовлена другая виртуалка на, на эту тему, но я вот выключаю Этот гипервизор, мы больше не увидим а, Главное, что нужно, это записать это записать его ID У него был один, но это видно и на, на любом из хостов То есть у, у нас хост один был с ID-шником 1 хост 2, был с айдишником 2, то есть мы передавали новый хост, новый центр 7 с тем же самым айдишником, чтобы это можно было использовать, э, ну, то есть чтобы э, у нас не дублировались номера и не было потом непонятных каких-то гипервизоров вот в этом списке. То есть сейчас я, э, грубо говоря, устанавливаю центр 7 minimal э, вместо вот этого центоса 6. Так, сейчас, секундочку. И я запускаю наш хост 2 то есть я его переустановил и теперь мы, мы начинаем пинговать пинг прошел итак наш хост 2 перестановился, поэтому я захожу на него он естественно на него будет ругаться потому что это уже другая машина с uh, тем же самым IP-шником хостневом теперь мы про это забыли и заходим на него снова теперь мы его ставим соответственно оверт то есть это типичная команда, можно скопировать с любого хоста или с, с вики страницы And, uh, как release. Вот этот вот. мы ставим тот же самый релиз файл что и предыдущий. И совет перед всеми ти обновиться до последних версий всего, что есть на центр C6. То есть все это обновить. Так, так, так. так. Вон. А, вот мы обновились. И теперь этот гипервизор, я не знаю, почему у нас получился такой хостный. Ну, ладно, это какие-то глюки а, Теперь этот гипервизор Мы Добавляем там, Мы устанавливаем его Верт То есть это Если я правильно запомнил название От поемки ставить но тоже и соответственно начинаем установку я не знаю вот извините это у меня глюки дивсери причем я хостайн левый выдался но настраивайте свой э, свой дивсери правильно ну, в данном случае мы не будем это менять мы деploy Сейчас указываем установку домен, на котором находится существующая установка Он спрашивает, это уже существующий хост? Ну, то есть добавление нового хоста в существующую систему Мы говорим, да Теперь мы говорим использовать какой id -шник. Здесь он предлагает второй, в данном случае, но в нашем случае это тоже второй В вашем случае это может быть тот id который был у этого хоста до переустановки В нашем случае это было два Здесь хост 2, ну ладно, это у меня глючит DHCP, хостным скорее всего поменяется но здесь мы ничего не меняем теперь он спрашивает, подключиться к первому хосту чтобы скачать с него конфигурацию это уже убрали в версии 3.6, но в 3.5 это нужно мы говорим да и говорим demo. .1". мы рассказываем, где это можно скачать и он скачет в оттуда и дальше его устанавливаем Uh, здесь мы скажем, чтобы он был известен как хост2 Это как он будет выглядеть какой имя будет у хоста в engine И админский пароль от портала И он спрашивает, уже известен этот id Это мы переустанавливаем хост Мы говорим, да, естественно И вот он скопировал конфигурацию, как видите Самой машины с хостед энджином Вот ее хостнейм и его MAC-адрес и так далее, то есть он это сохраняет в файле. В версии 3.6 это уже хранится на storage-домене, поэтому это не требуется скачивание. могут быть проблемы, если этот файл отсутствует, например, vmconf отсутствует на, на любом из гипервизоров. Но напишите мне, если вы видите такие проблемы, я с этим тоже, можно разрулить. Но я думаю, что у вас остался хоть один гипервизор из старых, на котором есть этот, этот, этот конфигурационный файл, который он выкачивает. Он выкачивает slash htsc slashoverthasetup slash vm.conf. И answers.conf оттуда же. И теперь, как мы видим, он ждет, чтобы хост активировался на engine. То есть мы можем зайти на engine и обновить здесь это дело. И у нас вот уже появился обратно хост 2, который он устанавливает сейчас. То есть, вот. Теперь он должен выдать здесь ошибку. Нет. Что, что произошло? Он попытался добавить этот гипервизор в кластер дефолт, в котором, соответственно, он не может совместим, потому что тут есть EL6 и EL7. Соответственно, мы сейчас должны нажать Edit и передвинуть его. Ой, мы должны сначала его вывести в Maintenance и перенести в тот кластер, который мы только что создали. Edit, перенести его в кластер EL7. После чего он уже активируется. Здесь на что он спрашивает? Retry checking. Мы можем активировать его здесь. И там сказать, продолжить, проверять. Вот он активировался. И теперь мы говорим retraй. То есть теперь он уже должен завершиться. Все. Он завершился успешно. Теперь э, здесь уже у нас установился правильный э, engine agent. Все такое. И здесь уже должно показываться опять же. Так. Здесь должен показываться новый хост. Сейчас он обновится хостней. Но ну, мы как раз увидим, как будет удобно, но пока это неправильно из-за моего ДХЦП, но здесь должен поменяться хостнейм. По в нормальной среде он не должен меняться, он должно, должно убраться вот это стейл дата. Значит, стейл дата, значит, устаревшие даты, значит никто недавно не обновлял хоть Но сейчас это должно поменяться через какое-то время, и хост станет активным. То есть здесь мы уже можем посмотреть, что хозидон еще не активирован, но сейчас он потихонечку активируется, а проходит какое-то время. То есть полдела сделано, один гипервизор у нас обновлен, переустановлен. Теперь он добавлен здесь. Соответственно, чтобы на него вынести э, виртуалки, нужно их тоже выключать. То есть мы не можем просто так виртуальную машину смигрировать. Да? Если я пытаюсь ее смигрировать теперь, он будет Некуда мигрировать невозможно мигрировать то что в, в э, я пытался вот у меня были случаи когда он не смог можно вот выбрать эту вот такую функцию хитрую чтобы он смегрировал в другой кластер но это никто не гарантирует у меня это временами не работало давайте посмотрим ну что ж тут все равно ждем пока он активируется если вот это дело не пройдет то нужно заглушить машину но ну, у нас она смегрировалась что вообще отлично все мы можем ее и кластер у нее уже EL7 то есть даже, даже лучше то есть она, даже не пришлось ее выключать То есть у нас теперь есть два хоста в двух разных EL6 и EL7 на каждой из них машины и виртуалки, соответственно, даже не выключались э -э можем попробовать хоть это не так смотрелось, сначала нужно, чтобы активировался э -э вот этот вот AHA э -э там пройдет какое-то время вот он нашел Local Maintenance И я думаю, скоро он активируется Можем посмотреть, это уже на, на другом хосте То есть он Пока не активировался Ну давайте сейчас я с средствами Этого самого Магии интернета я ускорю, переметаю на то место, когда он активировался и с того места мы продолжим переустанавливать второй, второй гипервизор. И вот я подождал минуту две и счастье настало. есть мы видим, что, во-первых, хост-нет сменился, но это не суть. Суть, что у нас есть активный э, гипервизор, хост-2, у него есть статус, что ending down и он сейчас сейчас он должен еще обновить статус первого гипервизора, чтобы точно знать, что здесь гипервизор 2 пока не видит гипервизора 1 статус. сейчас это тоже должно пройти и в итоге они все синхронизируются а первый гипервизор, он нас видит, видите? первый гипервизор видит себя и видит второго то есть нужно чтобы они друг друга увидели иногда стоит подождать пару минут потому что у них есть так называемый статус 3, FSM, когда Finite State Machine ревенциализируются, и они там должны друг друга понять, что происходит. Это сделано для избежания сплитбрейнов брейнов и подобных ситуаций. То есть, то есть иногда есть тайм-ауты, по которым лучше дождаться. Вот, сейчас мы видим на первом хосте. Так, и на втором хосте все, все нормально стало, видите. То есть первый хост видит второй, второй хост видит первый. Они все видят друг друга э, обновление через через storage. Все, теперь все нормально. На этом этапе мы можем смигрировать и сам engine тоже. То есть мы идем на… попробуем смигрировать, ничего не гарантирую, но можно смигрировать, иногда он отказывается мигрировать, так как он очень активно пишет в память и может отказаться мигрировать, то есть попробуем. Если это не получится, то можно выключить его и включить на другом хосте, что, что, что обычно, что самый надежный способ. И я это делал, потому что у меня были машины, которые... гипервизоры были Fedora, и мигр я мигрировал на EL7, и в таком случае они мигрировать вообще отказывались, они не могли смигрировать, никто из них. Поэтому что их все выключить и все, все перекинуть на другую машину. Сейчас мы посмотрим, как тут. Очевидно, что мы не можем следить за статусом миграции здесь, потому что мы сейчас мигрируем в саму, в саму виртуалку, которая показывает нам вот этот интерфейс, поэтому это можно следить на, например, на первом хосте. Но я подожду, я здесь опять же перемотаю, когда, когда все смигрирует, мы продолжим. Но вот вы видите, что уже пришло письмо. Это значит, что сам HA-agent отправил письмо, то есть видимо она уже смегулировала Сейчас посмотрим Что у нас а, произошло? Хост. Да, видите, Смигрировали обе виртуальные машины Теперь здесь ничего не работает, здесь работают обе наши виртуальные машины Эта машина, этот гипервизор мы точно так же, как и предыдущий Выводим в maintenance По на втором гипервизоре определиться что он в Вот мы видим, что он ушел в Local Maintenance. Со второго хоста мы видим, что первый ушел э, в Maintenance. И соответственно, теперь мы ту же самую процедуру проворачиваем с, э, с данным гипервизором. Гипервизор. Мы его просто удаляем, глушим и переустанавливаем. Так, наш гипервизор переустановился, сейчас мы опять на него зайдем. Опять же, забрасываем ключи и после этого мы на нем установим то же самое, что мы только что делали. То есть установим так, здесь сделали, мы, мы ставили это искрин движение ставим а да сначала мы ставим простите сначала мы ставим вот это сначала мы ставим релиз файл и с него мы уже ставим они setup screen важно заметить при установке нельзя будет использовать ID1 в версии 3.5 переустановить хост с ID номер 1 невозможно Поэтому это конечно ограничение, оно тоже было убрано в следующих версиях Но мы будем этому гипервизору задавать а ID другой, третий ID -шник. Это характерно только для первого Ну вот наш софт установился, то, мы тоже, то те же самые шаги делаем Я уже говорил, единственное отличие это ID данного гипервизора. Noble ID1. Мы не можем использовать по второму разу ID1. Видите, он не может быть один э, он нам не даст, то есть мы используем ID3. Так второй гипервизор у нас уже есть, он установлен. Это нужно брать на проверять здесь мы что меняем да здесь здесь мы уже вводим IP второго хоста он у нас называется iSp4 почему-то увидим его он у вас как то есть данный хост скопировал с первого хоста, поэтому а когда мы переустановили, мы скопировали с этого хоста этот файлик. Ну это хорошо. Что файлик был. А, здесь мы хост, Видите, он здесь не предлагает нам, какой, какой кластер выбрать. Поэтому и происходит вот так странная вещь с non operational Впрочем, в данном случае она не должна произойти, так как у нас больше нет гипервизоров. В кластере потом он должен активироваться вполне нормально ну вот сейчас мы увидим ничего ждет пока здесь он должен опять появиться не появился устанавливается добавился здесь на кластер дефолт ну, сейчас увидим что будет Наш хост определился и попал в ä, правильный кластер. Что, естественно, хорошо. Ну, то есть он не попал в какой-нибудь неправильный кластер, но мы можем его временно переместить в, в тот кластер, который нам нужен. Давайте мы выведем его в maintenance. Передвинем в кластер к этим, чтобы распределить нагрузку. А уже в следующем видео я покажу, как его э, передвинуть в. как, как мы смеглируем engine, а после этого мы будем меглировать виртуалки обратно в кластер дефолт. То есть, э, на данный момент гипервизоры у нас остаются. Вот смотрим, у нас есть кластер EL7, в котором два хоста, есть кластер дефолт, в котором нет хостов, нет виртуалок, нет ничего. При желании можете смеглировать все, как я только что смеглировал, все обратно. Но в данный момент мы сделали то, что требовалось. Мы смигрировали гипервизоры. И в следующем видео мы будем мигрировать сам Engine с версии EL6. На точно такой же 3.5, но уже на версии EL7. Что у нас весь environment был на второй стадии. То есть первую стадию мы перешли на вторую стадию. И теперь мы. То есть мы из set перешли в первую стадию. Теперь мы будем в следующем видео делать вторую стадию, то есть мы вот эту операционку заменим. Так что спасибо за внимание и надеюсь, что встретимся в следующем, в следующем видео.